всем добрый день сегодня у нас очередная распаковочка на этот раз связана с ноутбуком Toshiba а более конкретно с блоком питания произошел тут случай если у вас есть маленькое животное типа кошки то вот она перегрызла блок питания в одном месте прям близко к самому блоку питания Вот, может посмотреть вот видим такое состояние кошка прогрызла блок питания оригинальный Toshiba вот представленная модель на 19 вольт 4,74 ампера. Вот такой вот блок питания. И получилось не... Ну, не сказать, что поправивая но для быстроты замены понадобился блок питания который сейчас вы наблюдаете у себя на экране в центре и данный блок питания тоже подбирался по тем же характеристикам, которые указаны на основном блоке питания пришло все из китая с Алиэкспресс. доставка была непродолжительная где-то от двух до трех недель и пришло вот в таком состоянии ну, помимо основных пакетов которые запечатаны для доставки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 и у него тоже предназначен он для 19 вольтовых устройств и 4.74 ампера ну, стандартное блок питания единственное отличие если там был прямой штекер то здесь я взял угловой специально чтобы не мешался вот такой вот блок питания это вот сейчас мы его проверим при помощи тестера, а которые есть на моем канале, и есть еще второй вариант, но это скорее всего будет следующее видео, мы его восстановим, оригинальный блок питания, вскроем и припаяем данный кабель, чтобы заменить порванный вариант, и здесь тоже видео углового штыкера представлено данный кабель Сейчас давайте посмотрим на сколько вольт предназначен вернее, сколько вольт выдает данный блок питания. Амперы конечно так быстро не проверю, потому что нужно будет создавать специализированный тенд, по которому измеряется при помощи этого тестера амперметры, но хотя бы вольт померим насколько больше от заявленных характеристик. Ну и заодно еще капель прозвоним, посмотрим, если обрывы не Нормально подставляется данный кабель или нет так вот мы достаем наш тестер убираем наконечники все работает и давайте сначала прозвоним нет ли обрыва так вот мы на плюс и заодно узнаем где плюс-минус ну вот у нас плюс все нормально и вот у нас минус тоже все нормально так сейчас мы подключим блок питания это я пока уберу чтобы не мешало подключили к розетке вот мы его включили и давайте проверим сколько вольт выдает дает данный блок питания и вот как видим 20 целых 56 сотых на 1.56 больше ну и сколько это процентов да кстати замеряет вольтаж где-то 5 процента плюс 3 вот такие результаты мы получили кстати он может определять плюс-минус, если мы вот так сделаем, то покажет с минусом, это не значит что его вольтаж с минусами просто неправильно, использовали щупы и вот так вот получили значение, давайте теперь подключим ноутбук и посмотрим как себя будет вести с данным блоком питания, так давайте подключать блок питания к ноутбуку Toshiba для которого он был куплен Итак, как видим у нас все подключилось и работает единственно плохо что нельзя проверить амперы силу тока но для этого необходимо сделать тент чтобы ее проверить эту силу тока я вам продемонстрировал блок питания для устройств 19 вольт 4.74 ампера В данном случае он используется для ноутбука Toshiba h 661 en со схожими характеристиками оригинального блока питания каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию предоставил вашему вниманию всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок